Приветствую, меня зовут Максим Я менеджер компании торговой марки Себек Хотел вас познакомить с нашим сайтом вот, Заходите на наш сайт официальный Себек вот, Есть такой сайт Доставка воды в торговой баке СБК в 19-литровых бутылях по Харькову. Цена воды 19, 19 литров СБК 37 гривен за один бутыль. Цена приведена уже с учетом доставки воды. При заказе от 3 бутылей действуют скидки. Вот смотрите какие скидки. То есть, смотрите, предлагаю вашему вниманию править на доставку воды. Обратите внимание, что существующий, существует система скидок. Цена зависит от количества бутылей в заказе. Стоимость 19 литров воды торговой марки Себек при заказе от 1 до 2 бутылей 37 гривен. От 3 4 бутылей 35 гривен за бутыль. 5 бутылей 33 гривны за бутыль. От 7 до 8 бутылей 32 гривны за бутыли От 8 бутылей цена договоренная. Ну, там, эм, например, от 8 бутылей до 20, до 15. Эм, это самое, получается, цена 30 гривен. А, а от 15 бутылей до 20, по-моему, 28 гривен. Там еще зависит от того, куда вести. Если вести, что-то куда, конечно... Бензин сейчас дорогой, газ тоже дорогой, поэтому, поэтому цена возможно будет, ну, там, там уже договорная цена. А если рядом с нашей базой, наша база находится в районе аэропорта. То есть, если вы близко находитесь, то цена даже возможно 28 гривен будет за бутыли от 8 бутылей, когда вы покупаете, от 10 бутылей. То есть мы работаем с крупными предприятиями По безналу и по налу Обращайтесь ко мне Вот так. У нас есть залоговая таря Это 90 гривен бутыль Если у вас есть свой бутыль Целый, нормальный То вы просто заказываете у меня воду И когда приезжает машина с водой Вы отдаете пустой свою бутыль А мы вам даем бутыль с водой И так потом 37 гривен, 37 гривен обмен идет вы заказываете звоните когда вам надо это не то что там мы, мы диктуем свое слое вы диктуете свое условие. то есть для наших клиентов превыше всего так помпа ручная. стандарт 90 гривен помпа это вам нужна же можете если сами купить помпу вот и ручка для переноса воды 50 гривен стоит да хорошая вот, заказывайте доставку воды по номеру 099 199 58 88 И по телефону 098 618 55 18 Также есть вайбер 099 199 58 88 Максим, звоните с 7 утра до 22 вечера С вами был Максим До новых встреч Хотя можно предложить еще Настольные кулеры, вот смотрите, настольные кулеры есть у нас, вот, настольные, вот цена 3790, 1718, 3940, вот есть самый дешевый, ход хотфеос, смотрите, вот давайте этот посмотрим, самый бюджетный вариант, это настольный кулер, сейчас мы его посмотрим. Вот он, смотрите какой он, вот, ну, такой, горячая вода, холодная вода, бутыль сверху ставится. Вот Настойная модель кулера от, отличается высокими показателями надежности и долговечности. Выполненный в элегантном дизайне, помещенный в корпус из вы, высокопрочного пластика, кулер подает горячую воду и воду комнатной температуры. О том, что кулер находится в рабочем состоянии, формирует светодиодный индикатор на передней панели. Вот, добавить в корзину ну, лучше мне звоните вот напольные кулеры есть то есть напольные кулеры ну да уже конечно понятное дело ну рассмотрим снова таки самые бюджетные модели самая бюджетная модель это вот за 1640 гривен Hot Frost Все новое, конечно, у нас. Ход фрост стоит 1600 гривен На 220 вольт напольный подает только комнатную воду. Нет нагрева и охлаждения, видите? Не очень-то. А сейчас зима, но ну, хотя можно и подогреть. Вес 6... 7 килограмм. Вес брута 9... почти около 9 килограмм. Вот. А вот такой крутой Hot Frost, 5000 стоит, ну это для элитных офисов, для уважающих себя, так сказать, людей, у которых есть достаток, которые ценят себя. Вот смотрите, новинка V900CS. Помимо выполнения своих функциональных обязанностей, и охлаждения воды. Современный кулер просто обязан соответствовать высочайшим стандартам качества и эстетики. В этом направлении мы и стараемся продвигаться. То есть он высокий, он, как сказать, комфортный, не шумный компрессор. Три кнопки подачи воды, ледяная, горячая, комнатная вода, температура. Защита случайного ошпаривания. Шкафчик для хранения аксессуаров, чайпития, другими приятными мелочами О, видите как, классная вещь Мощность нагрева 420 Вт Мощность охлаждения 120 Вт, не еще себе Производство нагрева 5 литров в час Производство охлаждения 2 литра в час Шкафчик на 15 литров, защита от детей есть Материал бака горячей воды, нержавеющая сталь Материал бака холодной воды, нержавеющая сталь, вес 16 кг, вес был около 18 кг, класс энергоэффективности B, энергопотребление 1,2 кВт в час в сутки, так что отличная тема, ребята. Вот. Вот наши сертификаты. Сертификаты есть, все есть, все присутствует, вода сертифицирована. Вот, можете... Вот, вот слайд-шоу. Вот, смотрите. Все сертификаты есть, печати есть, все есть. Все подписано. Вот, все есть. Пожалуйста, все есть, все сертифицировано, все как полагается. лаборатория контроля якости все есть и без и без пеки пытных товаров у нас полно сертификатов все все отлично мы лучшие цена у нас дешевле все есть смотрите все есть производство например вот, качество воды я сам принимаю воду машину вот поэтому могу поучиться что все будет отлично так что если вы еще не являетесь клиентом по доставке, на, на если вы еще пока не являетесь нашим клиентом, то звоните мне по телефону 099-199-58-88. Я менеджер компании Максим. Ищу новых клиентов. Вот, пожалуйста. Вот, что еще хотел вам сказать. Мы заботимся о вашем здоровье, мы экономим ваш кошелек и время. Вот так вот. Вы уже выбрали для себя оптимальный пакет услуг, а? Да, еще хотел бы провести с вами такой экскурс. Чтобы быть здоровым, надо пить 2 литра воды в день. Наше предложение экономит ваш бюджет. Вот, я рекомендую, что вот нужно пить Для хорошего самочувствия необходимо пить воду в течение дня равномерно Например, 250 грамм утром после сна 250 грамм перед завтраком за 40 минут 250 грамм перед обедом за 30-40 минут 250 грамм после обеда должно пройти 2 часа 250 грамм перед ужином за 30-40 минут И 250 грамм перед сном для спокойного сна Ну и что-то можете попить литра воды там может быть еще 50 500 грамм Наша вода без ГМО. Всем успеха желает Максим Вехов. Звоните мне, заказывайте воду. 099 199 58 88. Это мой Вайбер и водофон.